Ключевой э, момент этой серии между Оклахомой и Сан-Антонио, что э, матчи, такие серьезные матчи, серьезные серии не выиграются четырьмя баскетболистами. Э, сегодня в шестом матче серии э, у Оклахомы э, набрали очки всего пять баскетболистов, и это очень мало. Рассел Вестбрук и Кевин Дюрант показывали отличный баскетбол. Но без должной поддержки скамейки, без должной поддержки стартового центрового который, как мы видим, уже не может даже допрыгнуть до кольца, шансов у такой Оклахомы против Сан-Антонио изначально было очень мало. Даже две победы, две уверенные домашние победы Оклахомы ничего не изменили в этой серии. Сан-Антонио прибавил, Сан-Антонио изменил тактику, выпустил Бонарок, которого вообще никто не ожидал увидеть, даже в мусорное время. Он два матча выходил в стартовом составе. И эти изменения как-то сколыхнули Сан-Антонио, и они как-то внесли какой-то дисбаланс в игру «Оклахомы». Сан-Антонио снова начал пролезать в краску, снова начали набирать очки большие этой команды. Одним из главных героев серии Сан-Антонио против «Оклахомы», как мы видим, стали Мануджа Нобили и Борис Диао. Два человека со скамейки, которые в пятой-шестой игре были ключевыми баскетболистами на паркете которые забивали средние, ману удержал темп, помогал паркеру и играл вместо паркера. Борис Диал забивался средний, вытягивал Ибаку на периметр а Боннер. И 24 очка Бориса Диал в шестой игре, это, вы знаете, заслужит уважения. Если, если так дальше будет продолжаться, то именно игра скамейки Салантоні может помочь им обыграть Майами. Видископ спортивне відео.